Привет! С вами интернет-магазин Keramis. В этом обзоре мы познакомим вас с каталогом обоев от бельгийского производителя Грандека. Коллекция виниловых обоев на флизелиновой основе Natural Forest. Компания Грандека была основана в 2007 году. Она объединяет в себе крупнейшего французского производителя обоев фабрику под названием Грантиль и бельгийского производителя завод Идеко. Таким образом, настенное покрытие фирмы Грандека является законодателем моды в мире обоев, так как соединяет в себе традиционную французскую классику и неповторимый современный стиль. Главным отличием обоев Грандека от других производителей настенных покрытий является непревзойденное качество продукции и, конечно, уникальность технологии нанесения краски, что гарантирует визуальное отсутствие швов и легкость при оклейке стен. Грандека Natural Forest для тех, кто выбирает природу и чувствует тесную с ней связь. Обои наполняют комнату уютом и мелочами, которые привносят смысл в повседневную жизнь. Обои из этой коллекции украсят интерьер элегантными, простыми чистыми скандинавскими пейзажами. Они наполнены морем деревьев, нежными полевыми цветами и имитацией цвета натуральных материалов, рассветом холодного зимнего дня и летающим закатом теплой летней ночи. В коллекции также представлены крупноформатные настенные панно с видами на лесистые горы. Обычные на первый взгляд цветы выполнены в поэтичной манере и мягких успокаивающих тонах. Такие обои подойдут для любого интерьера, потому что каждый их мотив выбран, чтобы привнести моменты спокойствия, счастья и умиротворения в ваш дом. Ширина рулона составляет 53 см, длина 10 метров. Совмещение рисунка обоев в этой коллекции не вызовет у вас труда, так как каждое полотно имеет произвольную наклейку. Обои имеют хорошую светостойкость и допускают чистку щеткой. При демонтаже обоев нижний слой остается на поверхности стены. Ассортимент коллекции обоев Natural Forest разнообразен и объединен в одном стиле и тоне так, что сможет удовлетворить любое ваше желание, даже самое изысканное и требовательное. В других коллекциях Грандека вы обязательно найдете последние тенденции и модные веяния в оформлении помещений. Заходите на наш сайт и покупайте только качественные обои Грандека. С вами был интернет-магазин Керамис. Подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх, делитесь видео с друзьями.